Да, серьезно. Иди добывай дерево. Не захотел жить там. и пчела, дай ему, пожалуйста, мою кирку, или иначе я тебя убью. Да знаешь, то, что я могу тебя убить? Нет, стой, я пошутил, я пошутил, постой, не надо, не надо. Летний молодой. Здравия, желаю, товарищ генерал полконова, полковник. И Кирка пиздил ржавеет. Нет, блин, его глаза ржавеют. Ты ну хреби? слушай, лучше бы ты жил бы у нас. У нас первое работы развиты Второе у нас есть побольше домов. Тепэхни То есть не это государство тепэхни это госсюда. Тпни меня тогда. Иди сам. Добирайтесь, РП-против. Тебе двадцать что моу, не стыдно. Мне вообще-то одиннадцать, дебил. А тогда чего у тебя голос на двадцать? Сломался раньше времени, брат. Так ты сломанный голос Голос сломался, придурок. моя я, тебе сейчас его починю. Ай больно! Этот огонь плохой, надо разрушить. Я сейчас тебя разрушу, это первый, это вечный огонь, ты понимаешь? Вечностоятельный ты. Ай. Я даже не собирался. Еще что-то раз подставишь, я тебя расстреляю на месте. Зачем? Чтобы не бесил. Убирай все это. Живо Блин, я сейчас сам себя закрою. Слушай, ты закрыт. Нет. Вс ⁇ Давай, сейчас я тебя телепортирую ко мне в бомжатник. Вот бомж. давай, сейчас. Бомж, айдонт бомж, ты сам признался. Ты бомж, дебил. А -а -а. У меня тут вот просто рядом бомжатник, вон. Картошка, картика. Слышь ты, картировый. Иди туда, заселяйся проникновение, проникновение в хату известного всем человека в хату известного Марка? идем, давай я тебе подарю хату давай а за мной, всё? живо а ты у нас даренный, поздравляю тебя расстрелять? в дом я подожду Спасибо. Не заходи туда, бомжар. Что ты сказал? А, извини. Правильно, не быкуй на быка. Слушай, ты бык бык быченый. А я в ресепшене. Добрый день, вы хотите себе комнатку присмотреть? Вот да, эту? Да, да, вот эту. Хотя алмазов сутки. Что? Куда пошли вы? У нас тут вот. Слушай, я же тебя могу отправить вы на войну. И ты с этого будешь зарабатывать. Оо! Я тебя отправлю туда, где ведутся обычно. Ожесточенные бои. Ты будешь помирать. За каждое убийство я тебе буду платить. Да вот мы, мы до такого дошли. Мы дошли до бандитства. Да? Понимаю. О. О. А вот это уже по-элитному. Эй! Гони мне лук! Ой, то есть стрелы. Спасибо, солдат. Ох! Вообще-то я твой начальник, Ну да ладно. Начинающий солдат. Там-там военный! Военный пукнул на военного! Ааа, а -а кто-то расстреливает Надо идти к звуку. Мужик все терпит. А, не, мне все равно. пока. Я же тебе говорил, я же тебя отправлю вот самую горячую точку. Точный какой-то у нас. А -а -а -а! Это <связь> ты, <связь> это, кстати, я. А как я тебя вообще убью, если ты бессмертный? Собака Это по факту мы пуляемся Пульник <связь> Погиб в бою Давай я тебе оставлю где-нибудь ресурс Вот давай, я прямо возле фронта тебя оставлю <рисуй> Сейчас Напомню. я тебя... ты прахну? Ты с этим, вот этим вот, вот этим вот, вот этим вот, вот вот вот, вот, вот, вот этим Эс-не-с-ры, насрал? насрал? Это вообще-то Саша Кэн, который тебе сделал жилье. Нифига, я пожилой, ауф, выкатывается Знаешь, как меня называют на районе? Плохим парнем. Нет, Тимофей Сталин. Так ты же сталкер. Я Сталин. Сталин? Так это моя новая страна, я ее придумала, она весит 1500 километров в час. Вау, к себе. Или баба. О, вот не... Ты мужик, мужик! Мужик! Ой, слушай, лучше бы ты бежал бы. Я ничего не увидел, но... А-а-а! Да, да, да. А -а -а! Паук! Паук! Паук у меня в жопе застрял. Сгинь! Ты О! бы... Ви... Ты бы видел своего врага. Ой, ну, тебе конечно, он летит и с ТНТ в руках. Спасибо за то, что ты мне напомнил. Нет! Я я не про свой админский аккаунт. Ты бы видел. Стоять не с места, у меня, у меня, у меня, у меня ничего нету. Ты а! сдох? Нет. Только не говорит то, что ты все ресы взял из, из сундука. Все ресы. Но... Лучше... Шучу, шучу, шучу, шучу. Ты меня увидел? Нет, а, а надо было? Ну не знаю, хотелось бы Я тебя увидел, ты в синем А это зомбак А нет, это... Это галлюцинация Точно в цель, попадание в голову, раз-два-три, ёлочка, гори. Лучшие идея на взрывы, там где взрывы. Успокойся, Успа, успокойся, ну ты же успокой, успокойся. Да тут стая этих пчёл на меня лежит. Ночи. Жри, Марк! Жри, ты должен быть голодным! А, я отравлен. Спасибо. Теперь я буду в два раза медленнее бежать и в два раза быстрее убегать. Логично? Нет. Это же я! Серьезно? Нажбан. Нажбан. Нажбан. Нажбан. Нажбан. Ой, слушай, противник прорвался через свою через... ограду. Через канаву? Через э, ограду. Ты чё, Малдаман? -да Собака. Гнилая плоть как раз ты по душе. О, гнилая курятина. Тоже как раз по мне по душе. И я тебя вижу. Не пытайся от меня сбежать, потому что я тебя не вижу. Первое, я тебя не вижу. А нет. Ты ломаешь пусты. Мабер. А, -а, -а, -а, -а, а, я горю! А, ты вот здесь. <нар north> Я вообще-то тебя не собиралась трогать. А ты-то... Анал. Вот этот твой настоящий враг. А, стой! Собака, ты даже не отключила этот э... гамми Моди. гамми Моди. А он без гамми Моди. А мне все равно. Мне на твою жизнь. Пау, но прамамочку была зря. Паус. Ты помнишь, где ты сдох? А ты помнишь, где ты живешь? Нет, тогда там Я тебя вот С слышал. СССР, СССР. Пом-бом-бом-бом. Советский Союз. Союз новых Советских Республик. Логично, но это нелогично. А! -а, -а! Иди сюда, иди сюда. Господи, пани. <связь> <связь> Мои вещи! Это же ты. А ты. И скажешь, когда ты вырубил ну, вот этот вот Гай-мод Как а бы ищи! на том аккаунте его сейчас и не было нету нету и не будет нету не было и не... Ну, это как-то недоверчиво ну. давай вырубай гельмот я должен проверить у тебя ударить потому что ты был с незаритовыми вещами а мне ты дал простую железную броню